Приветствую вас друзья, вы на YouTube канале Все для Клёва. В первой части рейда мы целое утро посвятили северной части Хаджбеевского лимана, обходя каждый заросли камыша, чтобы не пропустить ни одной сети. Вода там чистая, глубина небольшая, браконьеры ставят сети непосредственно возле камыша, не давая проходу рыбы на нерест. Поэтому в не кошкой по дну не было смысла. Это вторая часть того же рейда. Мы продвинулись уже к южной части Хаджибея и просто были поражены количеством сетей. Володя, а зачем ты одеваешь эти резиновые штаны? Чтобы штаны не намочить. Так что там, какая-то большая да. сетка, да? Ну, сейчас мы глянем. Это что, он типа живет вот здесь, в этой будочке или что? Не-не, это у него ну, типа причальчик. Типа причальчик наверх, а живет он в крыше, красник. Вот она еще одна сеточка пошла. Да, резинка была. Интересно. Зачем камень? Нужно Серьезный. Клину сейчас дорогая сертичка. На старышках. О, там, Oh. Да, и свет уже в дня три эту а чего же он ждал и лодка накачанная а. праздники Олег. да длинная сеть конечно устроенная Вошли. Вошли к Вон еще один перекас. Еще большой. один перекас. Похуй. Похуй, да? Ну, я пошел. Да. Есть. Есть. Есть. Смотрите, куда идет. Это Так А не сорвило здесь вообще, да? Ну, было тут Здоровый, это как это не, не, не так глубже было сейчас. Мы же глубже шли. Ну, да. да, длинная сеть. Красик. Шмара. Некоторые подписчики пишут о том, что вот, людям жрать нечего, блин, вы их тут шугаете, блин, затесете. Блин. Такое ощущение, что... А. Это не продолжение. Да. Он... Уже пошла. Желтая уже сеть. чоп? Да, судачок. Не да. О, судачок. Судачка да, не да, было. Да. Да. Да. Ну, Все уже, да? Ламань, ну, что нас такой сетей ставить до Доху, да? Вон. О, Мелко. Это живой? Вот О, матрос, живой Живой чок. Судачок живой mm -hmm. Это ж mm -hmm. надо столько сетей Это типа те, которым типа жрать нечего Ставить блин, километровые сети. Блин. Вот представьте, сеть была, а вот даже дальше, чем то строение, это уже сколько мы прошли. Шмотровь это с... думаю, Это столько сетей. Взрослый. Это же кошмар. Это еще не все, Ничего связка. Это а капец. Фартовый. Я фартовый, да? шмар кидают. кидает петарди нас а он нас налякать Типа, что вы делаете? Ну, вот и не он звонит? У меня номера телефона нема. мо сколько сетей. Грыл. Спасибо. Так что еще одна сеть. Ты возле теста видел, что творилось? Ну, не там а вообще блять. -мо! Что, опять метров 500, 500 не 500, но 300, наверное, Это какой-то кошмар, а? это типа те, которым жрать нечего. Что, типа вы щемите, там им людям жрать нечего? Что вы там их трогаете? Вот так пишут браконьеры дальше, да, нет, для, в комментариях. Видел, пошло, да, Одна закончилась? Вторая началась. Вот так пишут браконьеры в комментариях. Типа что вы щемите людей, им жрать нечего? Вообще не думают ни о чем кроме своих карманов уже уже по только нас не было рядом к сожалению А, да, вчера же днем был думал, ветер. Нас за да, походу, что только кинули Ну что они только кинули, это да. Но ветер был по лиману, тут было тихо А? Ветер был по лиману А тут должно было быть тихо Тут же закуток Это было тихо дедушке, я бы сказал Вон дальше 600 а, Так не продолжай да, опять, опять закончился, и следующий начинается. Да, да, да, да. Обалдеть. О, ага. О первый пошел. Что там, карасик? Да. Сейчас, дружим, полетишь на лодку. Ну, это в том и речь. По-любому на таком водоеме лодка служебная должна быть в любом случае. Кто ж спорит? Вперед. Ушел. идет эта сеть, смотрите, не дают возможности рыбе подойти камышам от нереститься нормально перекрывает полностью все камыши то да какая уже, да уже сбились уже счету какая третий. она тут только Десятая была до... до того мужика до здорового. Да. и там у него было 3, 3, до... 30 13 16-16 сети 16, Ну да, до мужика было 10, да? 10, да. да. Тут 3. Это 13. Да, 10. и там 3. Эти. Вот этих желтые. Не, там их больше. Больше? Ну то они там связаны в кучу. Стоп, там, машина. Там если на метро... Вот дальше еще одна. А, Роман. Еще? Продолжаем. продолжаем. Не, ну так мы ж, да, и тебя хоть заберем. Или тебя тут оставим. Да уж. О каком, нересте может... один и тот же О каком нересте может идти речь, если вот столько сетей? Левее. Чуть лево, там. <клышко> вот Так Андрейды, Алексей, так надо проводить рейды каждый день. Вот каждый день, каждый, каждый, каждый, каждый день, каждый день. Выезжать хотя бы вот так Будут не только сети, будут и браконьеры. Ну, смотрите, опять пошла. Ну, по идее, что-то вот, хаджибеевские, ассоциация хаджибеевского лимана РА, Лиман. Да, должны сами тоже принимать участие к охране рыбных ресурсов я так понимаю но а так а что же они не, ничего не делают почему не делают? вы задайте им вопрос у меня читается что они делают да что сочетают? читается да. я, а мне что-то не нужны я вижу вот здесь вот что оно ни хрена не делает вот вот это вот я вижу мне что-то не нужны СТРХ у них записано пункт. Ну так, так потребуйте от них, если они не выполняют режим СТРХ. Применять какие-то санкции. А то когда им вылавливать перингаз десятками и сотнями тысяч тонн, то это без проблем. Ну образом, но тем не менее. Ну а что они Почему я вот этим не занимаюсь? <говорит> а, ли да прекратилось не это до поворотик так доедет туда до поворотик Вы, вывернули да да есть есть есть да. еще одна да да, -да. не с кольцом Давай перевернем от этого лунного волка у него столько капец. Но у хищника нет. Он матросик второй. Третий матросик. Четвертый. Живой. Живой. Сваи, видишь? Да. Это карась, козырь. Вот uh -huh. он, растет здоровый. Друзья, вот так вот каждый метр, скажем, Ходжебеевского лимана потихонечку очищается. А вот этих вот браконьерских сетей, видите, да? И хотелось бы, чтобы такие рейды проходили как можно чаще, желательно вообще каждый день. Но ресурсы экскаваторов и лампоторговля, я так понимаю, не безграничны, поэтому рейды не такие частые, как хочется. Вот я, например, крайний раз в рейде был, но ну, месяц назад месяц назад был в рейде с Валерием, помните вот там эти скандальные видео но тем не менее если бы Одесский РВХ патруль брал меня в рейды как, как можно чаще я думаю, что эти рейды были бы и эффективнее уже другая сторона лимана и вот так вот в плавнях, в камышах тоже ищем наличие сетей погода такая нормальная, ветра нет слава богу Вчера два дня дуло, поэтому, скорее всего, браконьеры не вытаскивали своих сетей. Поэтому надеемся, что мы еще их успеем снять. Скажи мне про этого лунного курия. Это хищник, да? Да, что? вредитель. Вредитель? Жрет икру? Икру, личинок. все ж вот? Никакой ценности промысловой вообще не имеет. Как ер. Так, ну вот мы находимся в протоповском заливе, начинается небольшой дождик. А вот и сети, видите, да? Вот у нас стоит. О, вон она, о. Даже с рыбой его. Все хорошие, знатные. Все такие знатные, да? да. Амур Белый амур. О, красавчик, среди какой. такой жирный какой-то карась такой необычной формы Хорошие карасики. Дождь. Да, иду. Дождь, Дождь на удачу. Да, красиво тут знатный. Слегко. Ох, какой сидит. Ох, ты, ты, ты, ты. Карпик. 12, 12. Ага. Хорошенький. Вырезать. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, спокойно, спокойно. сейчас, сейчас мы тебя выпустим. Не понимаю, тебе тяжело. Опа. Опа. В сторону, да? Хорошо. Давай, вот. он. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. большой карасик. Он туда идет. Так, а это, это я упустила нормально. Ох! Лопац да? да? Да. отличный. Сюда. Это что, карась такой? Ну да. шкин о, О, все, вот сейчас. Это да. Вот это карасина. Вот это да. Полкило железных. А то леска надо связь, Да-да-да. Вот он. Смотрите, как красавица. Он бракольяр. Красненько. Ух ты, какой живой. Карпик. Еще один карпик. опа опа ох какой карты какой зеркальный карты карасик поэтому мы тут хорошо зашли опа что-то будет хорошее какие выборы карасик дожди приходился слава богу лоба что? А. да сетка хорошая большая длинная видно что стоит стоит уже где-то дня где три где да Что за сегодня вот это? Ну, не, ну как, ну не сегодня и кидали, Может, вчера вечер. Вперед! о Можем? золотой такой, смотри. А, а это какая золотой. Он еще спецоцирка. Вон воде. Ух ты какой. Это цели Что вы там успеваете, нет? Да нет, конечно. Столько рыбы. Они же еще. Подпрыгиваю здесь. Завтра. Попрыгайтесь. Все. Карпик ушел? Да, ушел. Красик. Глянем за рыба какого размера уже есть. Длиной весь. Красивый карпик какой ухрен выпускайте птой мать! Она вон! Что, длинная, да? Да вон сколько глаз видите! Давай сюда! Два метра! Крупец! Ага! Не, не его пошло. Да там да, все его. закручено. Блядь. А ну. Вон она, аж дальше. Ух ты, ты, а ж туда уходит? Летит, перелетит. Расстреля. Капец, смотрите там куча сетей стоит. Все полностью обпутано сетями, бля. Где не плюнь, везде сеть. Везде, блин. А вот это сегодня у нас улов. Ну я не знаю, сколько здесь? Да ну километра 6. полтора. Там да, уже, наверное, больше. Больше, больше дашь? Ты да. где-то проколов тоже? Нет, нет, я сейчас буду. И кринок. Практически весь карасик. Опытный инспектор карася выпутывает из сетки за 5 секунд. Соревнование? Батл? Капец. Действительно, здесь столько рыбы. Столько рыбы. Елки-палки. зашла в заливчике вода прогрета. Ни одной дохвы, свежак, сетка свежак свежа просто. А дождик-то хорошо так ливанул? Ливанул, все-таки не прекратился, спину намочил. За Чейки пошел. Ну так, не все ж такие опытные. Я его выплатал, уже, Его просто выкинул. Там, же... а, тамурчик, смотрите, какой красивый. Ох, какой окунище. Субери, Роман, они еще, оказывается, есть, внимание. Красавец. Ага. Дай, дай, дай, дай. Колючего. Красавец. Так вот я говорю, что надо почаще делать такие рейды. Что это такое? Один раз во сколько времени. Опускать будете? Опускайте. Оп. Поэтому они себя чувствуют безнаказанными. Завтра, послезавтра себя будет безнаказанным чувствовать. После, послезавтра. И после-после-завтра. И после-после-после-завтра. Да? Да, да. Зарик. Зарик. Там живёт. А когда вот нас Ох, за рыбу. О. Ага. Там мото. А это, не, тачка? она же просто пас. на, на, на пальце. Ага. Опа. Смотрите, куда вы уходят, видите? Куча сетей. А? Владеешь ты? Ну да, уже темный. До забрал дома значит нет. Типулки, знаю, давай. Как, давай, давай. Молодец, как думаешь по твоим прогнозам сколько может сегодня сетей сняли по моему прогнозу да. там два два коробца ага, ну, ох а, ты, ёп... ⁇ да, ох... Два километра сетей. Это серьезно, конечно. А все потому, что каждый браконьер чувствует свою безнаказанность и вседозволенность. Вот в чем самая главная проблема. Что тот штраф мизерный, несчастный, который ему выпишут, если выпишут, если его поймают, то он готов его уплатить, понимаете? И дальше продолжать заниматься своим рыбным браконьерским рыбным промыслом. Смотрите, куда уходит он. Он так один раз поставил сеть и за один день выкупил свой штраф. А потом дальше опять работает безнаказанно. Вот главная проблема. Что если раз в 30 увеличить сумму штрафа, то тогда я не думаю, что каждый тет, который сейчас этим занимается, дальше продолжит заниматься. Да, будут какие-то отдельные индивидуумы, которые этим будут заниматься. Но я думаю, основная часть задумается. Если не с первого раза, то со второго точно когда заплатят штраф. Поэтому, друзья, подпишите нашу петицию. Я вас прошу, как только могу. Другого пути нет. Это путь, по которому идет все цивилизованные страны. Очень серьезный штраф вот за браконьерство. Вот, вот за это вот все. Так опять... или нет? Согласен полностью. Внизу опять вам будут в комментариях писать, что зачем вы лишаете людей да, э -э, хлеба, да, да людям да. жрать нечего, напожар, на да. пожарить, да, на иному... сигареты, 30... блин, развернитесь, там надо чуть сделать. Ладно, подержитесь. Да. Есть. Посмотрите, сколько рыбы, вот. Просто кишит ее здесь. Смотрите. Смотрите. Видите, пузыри такие. Сейчас лучше, но... на улице. Да, Смотрите. Не любишь, не ну же хорошо. Есть, есть. Ого! Да. Молотков еще не было сегодня. Два решка это все. Варежка, да, пока это лидер. Алексей, пока мы с вами по одной, Владимир троих выпускает. хорошая сетка темно-фиолетовых у нас еще не было снеглазка снеглазка да. ага. скороспелка Ай-яй-яй-яй, а это что такое? Да? Баклан побил. Ну да, там уже барашки. Ну все в рыбе успеваем, да? Что там? Ирия. Да. сегодня плодотворника у нас все получается это не может не радовать Прям чуть, -чуть кашла. Да, поставить Ты тупанул, ты ног раньше, когда крупное было, не будет колечко. Колечко, кольцо. Песни. колечко на память колечко да уж вот менталитет да, ну, наших вся людей Всё, и контракт. в конце плюмбум, да? Друзья, некоторые из вас спрашивали, на чем ездят наши инспектора. Вот Владимир, и вот его Мустанг. Да, да, Роллс-Ройс. Да, да, да. Маймбах, майбах, за который все говорили. Да, да, да. Да, ну покажи. А чтобы а скажи, что рядышком стояла машина, типа вот она, тире-пире. 10. Ну так и заканчивается наш рейд, вот такая гора сетей, тут больше двух километров сетей, что вы понимали. Сейчас начинается самая, скажем так, кропотливая, тяжелая работа. Нужно теперь пересчитать все сети, посчитать их длину, посчитать какой там диаметр ячейки. И все это дело указать в протоколе. Или в акте. Акт. Как он называется? Акт. Вылучшение без хозяина у майна. Алексей, ну, скажите свои ощущения об этом нашем брейде. но ну, ощущение одно, что нужно продолжать работать в этом же направлении. Делать брейды, выбирать сети. Желательно их выбирать вместе с браконьерами. Да. Но... Вы видите, что иногда это не получается, хоть мы сегодня вышли рано с утра, но тем не менее, я считаю, что сегодняшний рейд у нас удался. Приблизительно 2 километра сетей, причем сети видно, что поставлены недавно. Сети некоторые не китайского производства, а профессиональные. Поэтому, я думаю, своего рода ущерб браконьерам мы в любом случае даже материально нанесли. Поэтому считаю, что сегодняшний день прошел не зря. А сколько рыбы было выпущено в живом виде, вы сами видели, все это снимали. Я думаю, что если эта рыба одни рестица, то мы трижды окупили данный рейд. Да. И чтобы ну, рыба в наших водоемах была. И мне бы хотелось ваше мнение, чтобы вы тоже озвучили непосредственно со стороны, я знаю, что вы профессиональный рыбак-любитель, чтобы вы отразили эту тематику, чтобы э, комментарии, э, которые идут э, ниже ваших репортажей, о том, что дайте людям жить, дайте людям работу, пускай они ставят сети на пожарить рыбу. Становилось, да, становилось все меньше и меньше. Я считаю, что каждый в праве и конституции у нас предусмотрено право на труд. Пожалуйста, работайте, а не ставьте сети и не вылавливайте рыбу, которая принадлежит наловить ее законным способом либо становиться профессиональным рыбаком пользователем, либо как рыбак любитель определенное количество рыбы на определенное количество снастей в разные периоды я скажу, я могу высказать прямо сейчас свое мнение, вот, Очень. Вот, вот сейчас камеру сейчас направлю на себя и скажу свое мнение значит, мы мнение следующее. следующее лодки здесь рыбоохрана патруля нет на Хаджибиевской лимане, ну нет ну, ну, вот, да, вот ее перемещена нет. на Днестр да, вот, футбол, вот она перемещена мы говорим о фактах ее да. здесь нет поэтому инспектору здесь работать практически нереально только можно ходить по берегу и щемить местных вот этот рыбаков которые ловят там на три крючка вот все понимаете то есть когда ему нужно выйти в рейд, он знает например, информацию он не может у него физически нет этой возможности пересмотрим этот вопрос это во первых во вторых режимы СТРХ с местными профессиональными рыбаками которые здесь ловят рыбу у них в режиме написано о том что они обязаны тоже смотреть за этим браконьерством. Вот я считаю, что здесь тоже есть недоработка с этой точки зрения, почему вы э, не предъявляете претензий к этому режиму СТРХ и э, не заставляете их тоже в этом вопросе работать. Даже в принципе можно на их лодке, чтобы выходил э, ваш инспектор. Так Естественно, я же еще раз говорю, рейды с э, охраной э, данного СТРХ, осуществляется может быть они осуществляются не так часто как хотелось бы вы поймите что каждый рейд это затратная часть не, не только бензином правильно горюче смазочными материалами но но сейчас сейчас я думаю что эти рейды будут происходить гораздо чаще потому что лодки э, уже пользователи стоят э, в период нереста поэтому их стало больше И я думаю, что мы однозначно будем эти рейды Делать все чаще и чаще Так можно как раз это делать даже без лодки Получается рыбохранного патруля Просто на лодке СТРХ естественно, естественно. У них же есть в штате Данный кстати, вопрос мы и поднимем, ну, Данный вопрос мы пусть и поднимем перед режим, руководством Пусть выполняют режим Все, да. вот это вот главное и, и из этого меньше будет этих браконьерских сетей Меньше и будет у них в лодке инспектор Который имеет право выписать протокол Все как положено Пусть и целыми днями тут, поэтому Хазебевскую лиману и вылавляют эти сети си Это реально можно организовать. Я вот с вами что. полностью согласен. Ну, друзья, смотрите нас дальше на YouTube-канале «Судя клёво». И старайтесь не брать маломеры, старайтесь ловить на положенное количество крючков и в отведенных местах. Если видите браконьеров, Звоните на горячую линию одесского РБХ на патруля. Да. Да? Телефон, горячий, телефон горячей линии будет да, кстати, я надеюсь, в правом да. углу. Да, и очень хочется, чтобы ваш телефон горячей линии не был холодным. Он, чтобы... Он не бывает холодным а чтобы он не убедились. был холодным, чтобы да, он не был холодным. Раз... В звоните, да, звоните прошлый вы. раз, вот, Александр, я хотел бы, чтобы вы тоже осветили, когда вы позвонили мне, да. когда вы позвонили мне и вам говорили о том, что э, рыбинспектора на воде нет, а он подъехал в течение пяти минут, и он, оказывается, был. Тоже, мне кажется, нужно отражать да. и эти факты. Такие положительные моменты, положительные да, бывают. положительные вот моменты. Вот чтобы положительных было как можно больше. Гораздо, мы, будем, мы над этим стараемся. Всем э, любителям рыбакам, которые соблюдают законодательство, э, не ни, ни чешуи, опять же, в период нереста, на один крючок в специально отведенных местах, эти места определены на нашем официальном mm -hmm. сайте Одесский рыбоохранный патруль. Мы есть в фейсбуке, пожалуйста, удачи. Все, всем удачи, все хорошо, пока. Уточка. -мо, блин. Вот Стой, это... маленький. Живой? Да. Да, О -о -о. да не кусайся. Вот. вот это да. Бедный. Не кусайся, я говорю. Смотри, какая зверь какой -то. Сейчас будет спасение рядового Райана. Что, Давай дам тебе перчатки. Не, не Рай! Так, веди себя прилично. Да. Так. Что бы вы передали подписчикам? Это на